Добрый день, дорогие друзья! Мое короткое сегодняшнее обращение касается вопроса, который беспокоит многих пациентов, которые обращаются ко мне и с теми людьми, с которыми я общаюсь. Этот вопрос касается ситуации на рынке стоматологических материалов. Что сейчас происходит со стоматологическими материалами в условиях определенных таких кризисных условий? И вот здесь я хотел бы подробнее рассказать, как мы работаем в этих условиях, что мы можем предложить сейчас нашим пациентам и как им быть, как действовать в этой ситуации. Что хочется отметить. Действительно, сейчас существует большой дефицит многих стоматологических товаров. Это касается в первую очередь материалов. Если с оборудованием ситуация более-менее стабильная, то материалы действительно сейчас многие в Россию не поступают, либо поступают с большими перебоями. Мы эту ситуацию предвидели. То есть мы ее видели еще более чем месяц назад. И с начиная от конца марта наш институт базальной имплантации очень серьезно и большими... Такими объемами проводил закупку различных стоматологических материалов, которые требуются нашей клинике. Мы закупили огромное количество имплантатов, просто невероятное количество керамических масс, композитов, сплавов, для того, чтобы мы могли изготавливать работы на базальных имплантатах устанавливать эти имплантаты и конечно много вспомогательных материалов такие как оттискные массы шовный материал и наша любимая и незаменимая анестезия то есть вопрос анестезии это отдельный такой вопрос который беспокоит всех чем как мы будем делать уколы анестезия в нашем центре не меняется это немецкие препараты которые у нас я думаю просуществуют минимум полгода даже при полной блокировке дальнейших поставок поэтому что я хотел бы отметить. Вы можете на сегодняшний день в нашем центре абсолютно безопасно и гарантированно получить лучшие материалы без каких-либо замен, без каких-либо альтернатив. То есть это те материалы, с которыми мы работали последние 10 лет. Вот, и этими же материалами мы сегодня можем работать еще много месяцев. Под много месяцев я подразумеваю порядка 6-8 месяцев. У нас есть бесперебойный запас при большом объеме работы. Поэтому мы готовы дарить вам здоровье, готовы дарить вам то качество без всяких альтернатив, чтобы вы, придя за нашими зубами, имплантатами, получили то, что мы вам обещаем. Всем желаю здоровья и всего самого наилучшего!